Всем привет! Сегодня поговорим о конструкторах э, и деструкторах. А именно не просто конструкторах и деструкторах, о, а об исключениях в конструкторах и деструкторах. Ну, вот что происходит, э, ну вкратце, не вдаваясь в, в, в глубокие дебри, э, просто пройдемся, чтобы вы знали. Uh, у меня там было уже видео по поводу исключений, что это такое. Дальше в советах по C++ тоже есть там советы от Скотта Мейерса, Почему не стоит uh, там, например, бросать исключения в деструкторе или конструкторе. Вот, ну и, и сегодня uh, посмотрим это с разных сторон. И у меня здесь несколько примеров. Смотрите, пример первый. Uh, есть у нас класс А. Вот, и у нас есть... Конструктор. В конструкторе у нас выделяется память, ну что-то там может быть еще, то есть это могут использоваться какие-то а, другие объекты, либо из стандартной библиотеки, например, те же вектора или строки, они тоже могут генерировать исключения, вот, но не суть важно, короче, происходит исключение. Что происходит? Какая здесь проблема? Подумайте. А, ну здесь проблема, я думаю вы уже заметили, в том, что если... Вот у нас выделилась память не если, а просто выделилась память И если происходит исключение, то объект не был создан до конца То есть в данном случае объект не был создан Если... А, ну и соответственно конструктор не был отработан полностью Так вот, если конструктор не был отработан полностью, то деструктор не вызывается То есть деструкторы вызываются для тех объектов, для которых... Полностью отработали конструкторы. То есть в этом случае произойдет утечка памяти. То есть если где-то словится это исключение, если код напи ну, построен так, что э, ловятся исключения, и как-то они там обрабатываются, не обрабатываются, а программа работает дальше, то это будет приводить э, вот такой код к утечке памяти. Если же, конечно же, нигде блоков 3 не будет, то оно дойдет до самого верхнего уровня, до функции main, оттуда будет проброшенное исключение. И, короче, э, будет вызван std terminate или просто terminate. Ну, э, программа аварийно завершится. Вот. Но вот здесь мы видим утечка памяти. То есть, деструктор э, не отработает. Вот. Это запомнили, да? И если конструктор не отработал, знаешь, деструктор никогда не вызовется. То есть, это первый случай. Э, второй случай. Что у нас тут во втором случае? А, вот второй случай. Есть базовый класс. А, вот он. И у нас здесь то же самое. Уделяется память, а, зануляется. Вот, а в деструкторе память освобождается. И есть базовый класс. Ой, а, класс наследник. Вот, то есть это базовый конструктор, деструктор. У нас конструктор выделяет память, деструктор освобождается. И вот наследники. Что у нас наследники? В наследнике то же самое. У нас даже имя э, переменной и члена класса такое же. Вот, поэтому, чтобы доступиться к базовому, то мы вот через область видимости указываем, что мы хотим скопировать данные с базового. Ну это так, это как бы к этому отношения не имеет. Короче, смотрите. Так, так, так. Что у нас тут произойдет? В наследнике, у наследника у нас выделяется память. И данные копируются из члена базового класса в данные наследника. И тоже происходит исключение. Подумайте, что здесь не так. То есть у нас здесь тоже конструктор, деструктор. И у базового класса конструктор и деструктор. Я думаю, понятно, что здесь не так. А вот вопрос такой по поводу вот этого деструктора будет он отработан или нет ведь исходя из первого правила что если объект не был ну если не был сконструирован полностью то и деструктор для него не будет вызываться то вот здесь такой вопросик да есть базовый класс и есть Наследник. И, соответственно, наследник сначала вызывает конструктор базового класса, потом констру... свой конструктор, да? потом свой деструктор и потом деструктор базового класса. Так вот, интересно, деструктор базового будет отработан или нет? Подумайте. Ну, а правильный ответ – деструктор будет отработан базового класса. Потому что конструктор отработал, значит и деструктор отработает. А вот здесь ситуация другая. Здесь конструктор сработал, а деструктор не сработает. Ну, это все можно позапускать. Можно позапускать. Вот здесь у меня эти примерчики есть. И давайте посмотрим. Сейчас запущу. Так, F10, что у нас вышло? У нас базовый конструктор вызвался, конструктор наследника вызвался. Дальше исключение произошло. И, как вы видите, деструктор наследника не вызвался, а вот базового класса вызвался. То есть, в данном случае правило, в принципе, остается тем же. Да? Для тех объектов, для которых конструкторы отработали, вот в данном случае конструктор отработал, то и деструкторы тоже отработают. Дальше. Пример 3. В примере 3 у нас много классов. А, Б, С, Д. И есть какой-то юнит. И смотрите, у нас в членах, ну, в членах класса объекты. А, Б, С, Д. Так вот, при конструировании какого-то может произойти исключение. А, ну, давайте посмотрим, что произойдет. Так, делаем вот это. Опачки, не сработало. Сейчас. Так, запускаем. Смотрите, смотрите, смотрите, что у нас произошло. У нас произошло, конструкторы А, Б, С вызвались. А, а, дальше. А вот деструктор А не был вызван. Не, не, деструктор C не был вызван, потому что а, произошло про, а, исключение. Давайте сейчас еще раз я посмотрю на это, где у нас. Тут. Пример 3. Пример 3, смотрите. Исключение у нас было с поймано аж вот-вот здесь. То есть а, мы, мы, мы, мы, мы обернули создание объекта, а, вот, локального объекта а, вот блоком try-catch. Дело в том, что есть способ словить исключение внутри конструктора. Сейчас я вам его покажу. Потому что, смотрите, когда исключение здесь происходит при конструировании какого-то из объектов, то вот здесь, если мы напишем try catch, то мы ничего не словим, потому что дойдя вот до вот этого куска, объекты вот эти уже будут проинициализированы. Или не будут проинициализированы, как в данном случае для объекта C, вот в C было сгенерировано исключение. Так вот, как же словить э, исключение э, на этапе конструирования вот этого всего? Ведь вот это, вот здесь мы не можем написать try-catch. Ну, смотрите, это можно сделать прямо вот, вот так вот, вот. Сразу try и catch. Вот здесь мы теперь можем словить исключение. Вот, вот так вот. Но так, в принципе, можно оборачивать любую функцию Трайкетч. Ну, в, в такой трайкеч. Теперь смотрите, идет конструирование. И что мы видим? Вот где-то вот здесь. То есть, когда мы объявили вот здесь э, члены какие-то, ну, переменные. То э, инициализация объекта ведет в, то, в той же последовательности, в которой все это было объявлено. То есть сначала инициализируется А, ну, вызывается конструктор А, Б, С и Д. И, соответственно, аж после этого идет отработка непосредственно тела конструктора. Вот. Ну, либо же, если там нам нужны параметры, то мы обычно указываем список инициализации. Вот здесь там можно какой-то список инициализации указать. Э, вот. То есть поняли, да? То есть этот пример, так в этом примере я и показал, как можно словить исключение при э, инициализации вот этих объектов. Но по поводу конструкторов все. Теперь давайте по поводу деструкторов. Ситуация с исключениями в деструкторах не очень простая. Дело в том, что бросать исключения в деструкторе вообще ну, никак нельзя. Ну как, раньше вроде бы можно было, сейчас дело в том, что происходит падение, если я просто так вызову э, исключение в деструкторе. Поэтому можно написать no accept false. Э, вот, Можно написать э, и посмотреть на результаты работ. Э, э, вот отработки этого всего давайте посмотрим пример 4 пример 4 ну короче почему нельзя бросать исключение в деструкторе Ну, одна из самых главных причин потому что э, при раскрутке стека э, уже какое-то исключение может быть брошено соответственно мы бросаем еще одно исключение и исключение на исключение порождает ну, э, terminate то есть программа аварийно завершается в данном случае в данном случае э, вот у меня linux э, компилятор какой там GCC и под windows э, под visual studio 2017 тоже если я не э, не добавляю но no except false то э, вызов исключение в деструкторе который, ну, если тут trycatch не будет, а просто throw, да, вот вот здесь сделано, вот, деструктор если просто будет здесь э, возбуждение исключения а не будет trycatch то вызывается тот же terminate, вот, поэтому я везде подобавлял no accept false, так, короче что у нас, давайте посмотрим происходит, ну, к примеру вот генерится исключение исключение сгенерилось сгенерилось надо точку останова нормально поставить так так так так ты где тут четвертый? вот и это исключение мы здесь поймаем ну, то есть, вы первое должны запомнить, что э, генерация исключения в деструкторе плохая идея. Если вы подозреваете, что в деструкторе может быть сгенерировано исключение, ну, каким-то другим объектом, то оберните в блок try catch. Вот здесь. И внутри споймайте. Не надо его выбрасывать наружу. Почему не надо? Потому что, ну вы сейчас увидите. Как раз, например, когда будет раскрутка стека. Так вот, смотрите, было э, сгенерено исключение, э, вот, оно пробросилось наружу и снаружи было поймано, вот. Соответственно, вот, э, ну как бы деструктор-то на самом деле до конца не отработал. Написала здесь, потому что я перед генерацией исключения э, вывел, вывел, для информативности, а то, вывел, вывел, что отработал деструктор, вот, вот так вот. Так, давайте рассмотрим пример 5. Что у нас в примере 5? По-моему, все то же самое. В примере 5, ну да, все то же самое. Пример, 4, пример 5 и 6, по-моему, не, пример 4 и 5, они, по-моему, одинаковы. Просто в примере 4, если убрать новый no эксепт, то мы при генерации исключения сразу же получим падение падение и поэтому поэтому программа завершится аварийно и это будет очень неприятно так давайте в 10 происходит бумс как вы видите аварийное завершение программы ладно ладно как это обойти это это у нас есть в примере 5 в примере 5 сейчас еще раз примере 5 они а, в примере 5 ничего нету сейчас пример 6 вот а в примере 6 как раз он есть тройки давайте я это в пример 5 перенесу даже вот так вот. давайте пример 4 я возьму и чтобы не было проблем чтобы вот таких вот проблем не, не было, нам нужно сделать вот следующее. Нам надо в деструкторе все э, потенциальные места генерации исключений. Ну, а лучше, ну, не лучше, ну, в принципе, почему бы нет. Вот, если, если такой код уже есть, да, который может генерить исключения, то тогда... Лучше бы это все обернуть, чтобы не было вот таких вот падений. Так, и теперь, теперь, теперь у нас деструктор можно не помечать блоком. Э, ну, э, деструктор, не, не блоком, а деструктор можно не помечать там в конце. Но акцепт можно не писать. И теперь исключение будет с поймано. Давайте я еще раз пример 4 запущу. Вот, теперь смотрите, при, э, при, при, при, при э, отработке деструктора у нас, что у нас произошло? У нас произошла генерация исключения. Соответственно, это исключение мы споймали внутри, споймали внутри и ничего не происходит. Ничего страшного не происходит, то есть исключение было поймано, вот, exception произошел сработал деструктор и это второй вызов Оно не очень информативно давайте я добавлю информации то есть это все конечно же эти примеры будут на гитхабе так ладно я думаю с этим понятно теперь смотрите пример 5 что в примере 5 в примере 5 я оставлю то же самое с пометкой no Accept, и и и и и и и, и. а нет тут есть друг вот вот здесь начинается раскрутка стека сейчас я вам ее покажу так ну что такое раскрутка стека я думаю вы знаете да в общих чертах это у нас когда происходит генерация исключения то мы смотрим на этом уровне да на стеке если перехватчик если какой-то Перехват исключений если нету, то мы на уровень выше поднимаемся. То есть ну, функция вызывает функцию. И какая-то функция вызывает еще одну функцию и так далее и тому подобное. И так вот формируется стек. И соответственно нам надо подниматься на все уровни выше, выше и выше. Пока не найдем того, кто словит наше исключение. Либо же если дойдем до main, то программа завершится аварийно. Так вот, <coughs> что происходит, когда вызывается... <coughs> исключение для всех объектов которые были созданы для них вызываются в процессе раскрутки стека вызываются деструкторы и вот теперь смотрите ситуация: было сгенерено исключение оно уже есть это исключение и начинает отработка деструкторов объектов которые были уже созданы и при отработке одного деструктора, вот в данном случае вот этого объекта, у нас генерится исключение второе. Так вот, одно исключение на второе исключение порождает... Что порождает? Правильно, порождает terminate, то есть падение программы. Мы сейчас это посмотрим. Так, теперь смотрите... Бубух, бубух, бух И вот мы как раз упали. Почему упали? Потому что... Давайте я точки нормально расставлю. Вот так вот. И запущу еще раз. Итак, конструктор отработал. Теперь генерится деструктор. Е... Ой, генерится исключение. Соответственно, в стандарте сказано начинают вызываться деструкторы для тех объектов, для которых отработали конструкторы. Здесь конструктор отработал? Да. Значит, будет вызван деструктор. Вызывается деструктор. Где он? Вот он. И этот же деструктор генерирует исключение. А уже у нас одно исключение есть. То есть, на данный момент, в данный момент происходит раскрутка стека. И бздынь. И что мы получили? Программа упала. Потому что при раскрутке стека у нас произошла вот такая вот неприятность то есть соответственно вот это одна из так сказать основных одно из основных правил а, не пробрасывать а, не не позволять исключением а, покидать деструкторы потому что может а, идти раскрутка стека и соответственно у нас будут проблемы где тут пример 5? И эти проблемы возникли. И как вы видите, здесь кетчи есть. Есть те места, которые будут ловить исключения. Но ничего не помогло. Вот. Так, что у нас с примером 6? Пример 6, по-моему, такой же, да? Ну, пример 6 сейчас запустим. И что у нас тут? У нас тут, в принципе, все то же самое. Все то же самое, только здесь у нас... Только здесь у нас... Давайте я попробую сделать. Словить. Словить это исключение вот здесь. Но если мы его здесь словим, то, я думаю, вы понимаете, что э, в данном случае, находясь... Сейчас я еще раз запущу. Смотрите, пример 6 аналогичен. То есть, у нас э, отработал конструктор и генерится исключение. Соответственно, вызывается деструктор. Но в этом деструкторе у нас э, потенциальные места э, были обернуты, обернуты в try -catch. Соответственно, э, ничего не происходит. Потому что, э, когда у нас, где пример 6, вот он, отрабатывает, отрабатывает деструктор, то мы все страшные места э, обернули в try-catch. Да? Соответственно, даже если в этом моменте это происходит раскрутка стека, то ничего страшного не произошло, потому что наш внутренний э, exception не вырвался наружу. Вот. То есть раскрутка стека будет идти дальше. Кстати, говорят, что в некоторых, на некоторых системах, точнее, при определен... на некоторых компиляторах, Uh, раскрутка стека Даже и в этом случае иногда может продолжаться Не знаю Я такого не видел Так и смотрите теперь пример 7 но ну, по поводу этого примера здесь можно узнать, находится ли, находимся ли мы сейчас в процессе раскрутки стека. Для этого есть вот такая функция ⁇ STD-Exception ну, ⁇ Дело в том, что в 17 стандарте она deprecated стала устаревшей и в 20 по-моему, будет выпилена. Я не знаю ее полезность, нужна она или не нужна, я сам не исследовал. Но Саттер, по-моему, высказывался о ней как о совершенно бесполезной штуке, которая тоже вызывает сомнения. Вот, ну, в любом случае, давайте посмотрим, что это такое. Смотрите, для чего она нужна? Ну, мы просто можем узнать. Находится ли мы в процессе раскрутки стека? Смотрите, был конструктор, дальше сгенерено исключение. Соответственно, соответственно, с помощью этой функции мы можем узнать, что сейчас идет раскрутка стека. И если идет раскрутка стека, знаешь, мы типа генерить исключение не будем. Ну, как бы бредовая идея на самом деле. Вот, и у нас как бы типа все хорошо происходит. А, вот, все, все вроде хорошо. А типа, если мы не в процессе раскрутки стека, то мы генерим исключение. Ну, так себе. Зачем? Зачем? Зачем? Лучше всего отказаться от идеи генерации исключений вообще. Ну, возможно, в одном проценте из, из 100 э, это генерация исключений и оправдана, но лучше всегда подумать раз 15 или 20 и попробовать переделать. Ну, если есть, конечно же, на это возможность. Вот. Если нету, то запомнили, трой пишите. Кетч, и попытайтесь все словить ну либо вот вот так вот не знаю Трай вот так вот написали сейчас кетч. вот полностью весь деструктор обернули и и и и если вдруг что-то произошло то записали влог. ну ну или не знаю вот, короче, надеюсь, идею вы поняли. То есть, э, генерить исключения в конструкторе идея не очень хорошая, но в деструкторе совсем плохая. Поэтому старайтесь никогда не допускать э, того, чтобы исключения покидали деструктор. Даже если у вас... Э, даже если у вас... Э, все нормально при генерации исключений, ну к примеру, вот без вот этого no except, да, при генерации исключений в деструкторах, то вряд ли у вас будет все нормально, если пойдет раскрутка стека, то есть вот как в данном случае, то есть будет сгенерировано одно исключение, и одно исключение на другое наложится, и все будет очень печально. Ну а на сегодня все, всем спасибо за внимание, подписываемся, делимся, ставим лайк, комментируем. Всем пока!